Еремей Тв представляет Градодарики. Тв-шка, джинджер, кварк. Вредина! Камень! А вместе они градодарики! испечь. Ну ничего. Главное, чтобы было весело. Тебе печь тут. Ой, вечеринка. Вообще. Так, тортик тебе приготовили. Что ж, а теперь займусь самолетами. Конец первой серии. Когда я хлопну, тогда и конец.